на столе, это схема проста, И больше нет ничего, Все находится в нас Чай на столе, так замыкается круг, И вдруг нам становится страшно, что-то меня. Что, чай на столе, это схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. All mm right. -hmm. Mm -hmm. День. Красное солнце сгорает, отла, день догорает с ним, наплывающий город падает. День. можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук Нам все это не нужно, чтобы друг друга понять Чай на столе, так замыкается круг И вдруг нам становится страшно, что так